Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про частые ошибки людей, которые страдают от панических атак. И самая первая, наверное, ошибка, она самая, наверное, основная, это то, что вы не понимаете сам механизм панической атаки и верите тому, что написано в Википедии, в интернете. одна и та же формулировка. Беспричинный приступ, тревоги, сопровождаемый симптомами. И разные вариации одного и того же неправильного смысла. И соответственно в чем момент, что если вы думаете внезапный приступ, то это как бы как говорят, типа внезапная смерть. А, вдруг так произошло, как некий элемент случайности. И вы думаете, ну все, значит это непонятная, неконтролируемая вещь. И перестаете как-либо изучать этот вопрос. Поэтому добейтесь того, чтобы было очень четкое понимание, что такое паническая атака. В том числе с помощью моих видео, где прям есть многие видео, и называются «Что такое паническая атака». Это первая ошибка. Вторая ошибка – это то, что если у вас она возникла, то вы считаете, что ну Скажем так, если она есть, мне плохо, а потом меня ее нет, и вроде бы все хорошо. То есть в периоды затишья вы можете просто не думать об этом. Типа, а зачем думать, если сейчас я себя хорошо чувствую? Но это такой самообман. Потому что если у вас случилась паническая атака раз, то высока вероятность, что она повторится снова. Вопрос с какой периодичностью. И очень часто ко мне обращаются люди, уже ситуации, когда панические атаки у них очень часто. Поэтому самое главное, это если они возникли, решать эту проблему. Даже если прямо сегодня у вас нет этой панической атаки. Сделайте так, чтобы ее не было в дальнейшем. Третья ошибка. Это то, что вы... Как бы это так, может быть, даже помягче сказать. Не знаю. В общем... Вы считаете, что избавились от панических атак. Когда на самом деле вы даже не понимаете, как это произошло. Просто люди пишут, я пропил препараты, у меня прошли панические атаки. Или еще что-то он сделал, начал заниматься спортом. Или он пошел к психологу, у него прошли панические атаки. Откуда? Откуда ты знаешь, что у тебя прошли панические атаки? Потому что то, что их нет сейчас, это не говорит о том, что они прошли. Это говорит только о том, что их нет сейчас. А что же тогда говорит о том, что они прошли, когда вы четко понимаете, как ваши действия, которые вы совершили, повлияли на возникновение панических атак? Очень часто мои клиенты, мне их приходится иногда спрашивать, вот у вас панических атак нет, допустим, там у нас третья неделя курса психотерапии, у человека нет уже панических атак, и я вдруг задаю вопрос. Он говорит, вот у меня на неделе панических атак не было. Я говорю, почему? Он говорит, как почему? Не знаю. Я говорю, вот, очень важно, чтобы вы это понимали. Конечно, решение сработало и без понимания, но понимание важно, чтобы это действительно было решение, которое сработало, а не очередной затишью. И я тогда ему говорю, что вы поменяли свое восприятие симптомов страха, перестали бояться их за последствия, за которые боялись, и поэтому не создаете паническую атаку. И, наверное, еще одна ошибка – это направление, да, то есть многие считают, что паническая атака – это как будто вот зверь в, со стороны на вас накинулся, набросился и впился в вас, да. А на самом деле паническая атака – это чудовище, созданное вами. То есть вы сами создаете паническую атаку. И пока человек механизмы эти не отработает, он продолжит создавать. Просто он может создать себе тепличные условия, при которых уровень стресса не поднимается до такого, чтобы возникли сильные симптомы, которых он испугается. Пятая ошибка. Это то, что вы считаете и называете панической атакой все то, что ею не является. Очень важно, что приходится объяснять людям разницу между паническая атака и тревога и симптомами. Вот тревога и симптомы ⁇ это отдельная проблема с отдельной технологией избавления и с отдельным ну, как бы протеканием. Панические атаки ⁇ это панические атаки, это ситуативные вот такие приступы нарастания страха. А тревога и симптомы ⁇ это другое. И вот зачастую люди считают, что любая их тревога и симптомы ⁇ это паническая атака. И, соответственно, из-за этого заблуждения они, получается, зачастую начинают... Пытаться методами, которые направлены на устранение панических атак, убирать свою тревогу и симптомы. И это не срабатывает. И наоборот. У человека панические атаки, а он считает, что у него просто тревога и симптомы. И пытается работать этими методами. И они не срабатывают. Поэтому здесь очень важно эти вещи разделять. Ну и шестая, наверное, скажем не ошибка, а особенности. Вы ищете разницу то есть типа вот мои панические атаки они отличаются от того какие у других людей панические атаки вместо того чтобы искать общности потому что на самом деле ваша эмоциональная сфера ваши проблемы со страхом такие же проблемы как у остальных людей просто у одних они в анфас а у вас в профиль но это одна и та же проблема и как ее не крути как ее не решай вы в конечном итоге должны будете воспользоваться тем же самым решением, которое помогло всем остальным. В том или ином виде, но это решение будет одно и то же. Поэтому, чем быстрее вы будете принимать понимание, возьмете понимание, как это, что это и что с этим делать, тем быстрее вы совершите действия, которые повлияют. И еще один момент, заключительный. Ошибка. Она скорее касается всей проблемы в целом. Не просмотр, фильмов, видео, книг прочтения, он не избавит вас от панических атак. Вас избавит только ваши действия. В большинстве случаев даже вот мои клиенты, они смотрят видеокурс в начале курса психотерапии, направленный на избавление от панических атак. Этот, кстати, видеокурс есть по ссылке в описании. То есть это одна из частей, это вторая часть платного видеокурса. И то, что они посмотрели, это позволяет им убрать панические атаки, но не закрепляет эффект. А вот для закрепления эффекта им надо ходить, сделать карточки, читать при возникновении тревоги. Вот читать карточку при тревоге, это и есть то действие, которое убирает панические атаки. Буквально за несколько дней приступы проходят. Поэтому имейте в виду, что всегда любые изменения в вашей жизни сопряжены с вашими действиями, которые вы осуществляете. Без совершения новых для вас действий, новых результатов получить невозможно. Если еще остались вопросы, жду ваших комментариев. Пока.